Из чего я исхожу в вопросе работы на холодном рынке первое а, прямая, раб, прямое предложение не работает Оно как раз и вызывает тот самый а, трэш который в общем-то мы справедливо общем-то получаем так. не работает что ж тогда работает меня приходится переключать людям совершенно на, на 108 градусов мозг мне приходится объяснять, что мы занимаемся построением реферальных потребительских сетей. Реферальность это значит рекомендательность, не прямые продажи, а рекомендательность. И я внедряю технологию знакомства, просто знакомства. Если касаться ее, так сказать, расшифровки, то я у людей убираю слово продажа просто-напросто, говорю, что это сетевом это не работает в реферальных моделях это не работает я им начинаю объяснять что ключевым процессом является знакомство с людьми как часто вы знакомитесь каждый день это комфортно конечно комфортно это легко разумеется легко если, конечно, человек не очень общительный, то тогда мне приходится делать определенные форсирующие действия. Это тоже вполне реально. Что там за две недели, за три человек из необщительного становится вполне себе э, активным. Да? Но знакомство в нашем деле должно иметь некий результат. Как вы думаете, что является результатом профессионального знакомства в нашем бизнесе? Выявить потребности, обмен контактами. Достижение желаемого результата. Это какого? Прямо знакомстве, круто. <связано> все правы. Все правы. А вот теперь я все, вот это все, все, что правильно сказано, слепляю. в Один результатом является обмен контактами, безусловно. На предмет решения целевой проблемы, возникшего на основе как раз от взаимного доверия вы все правильно сказали а моя работа заключается в том что всего этого сделать инструмент стратегия очень простая и я еще за несколько лет работы ни разу не встречал людей у которых не получилось это после моей после моей группы да? во первых личный стиль знакомства у каждого он свой личный стиль знакомства мы выбираем с каждым человеком у каждого он индивидуален, каждый любит свои места где он знакомится кто-то в магазинах, кто-то на прогулках, кто-то в фитнес-центрах абсолютно неважно важно где человеку комфортно это делать мы на это опираемся дальше грубо говоря человек начинает упражняться они выбирают первое. Вот установка очень важная. Знакомиться нужно только с теми людьми, которые тебе интересны и приятны. Исключительно. То есть знакомиться со всеми подряд запрещено. Харам. Потому что это греби всех. Только с теми, кто приятен и интересен. Вот тут у людей начинает немножко закипать в голове. Но через пять минут они понимают, что это единственный правильный подход, по сути-то. Когда они разворачиваются и смотрят на себя со стороны, они понимают, что только в этом случае они будут не зажаты. А второй момент заключается в том, что они сами выбирают людей, с которыми знакомятся. Они понимают начинают, что на самом деле они хозяева положения, они контролируют ситуацию, они выбирают траекторию. Дальше существует как раз вот у каждого свой стиль вступления в контакт, да, это элементарно на самом деле. Когда людям показываю, что это элементарно, у них наступает инсайт, о том, что они это делают постоянно. Только сейчас они это будут делать то же самое, а вот это оказывается суть их бизнеса -то. Вот тут у них начинается свет с неба сходит. Короче. Когда человек начинает знакомиться, совершенно неважно, что происходит в начале. Вот как раз первой точкой, которая дает результат, является, прозвучало выявление потребностей, да? Но я еще больше акцентирую, выявление целевой проблемы. Целевая проблема это та, которую решает наш продукт или услуга. Это для нас цель. А не просто выяснить, где у него болит и чешется, понимаете? Целевая проблема выявление целевой проблемы выявил дальше человек начинает присоединяться к этой проблеме делиться своим опытом или опытом людей которых он знает по решению этой проблемы у них возникает общая платформа еще здесь вы поняли не звучит ничего ни про компанию ни про бизнес потому что это вообще не нужно в этом процессе в этой задаче это не нужно абсолютно в ходе этой беседы наш коллега забрасывает определенные триггеры название компании что я вот слышал об этой компании мои друзья пользуются вроде как работает то есть он делится своим бытовым знаете таким слегка абсолютно непринужденным даже слегка пренебрежительным мнением, ну, речь, в общем-то, о макаронах. Слушай, ну есть макароны, слышал там Макфа. Нет. Ну, говорят нормально, не развариваются. Если у человека целевая проблема, чем, что мы вообще делаем сейчас на самом деле? Мы, во-первых, раздаем человеку нашему сетевику, мы создаем комфортный стиль общения с со совершенно неизвестным ему только что субъектом, только познакомились. А они уже говорят о целевой проблеме. Но они так делают на равных. Нет позиции продажи, покупки. Потому что люди ненавидят, когда им продают. Вы любите, когда вам продают. Но все вы любите покупать. Правильно? Так вот, первое, это я выбиваю вот эту позицию продажи. Вообще напрочь. И на самом деле у людей наступает освобождение, потому что это они поняли, что этот лом в руке, он им не помогает брось лом он со звоном падает и вот тут ты человек понимаешь, что на самом деле было нужно делать пять лет назад. обсуждается целевая проблема с упоминанием чьего-то опыта решения и закидывается информация там название компании название продукта обсуждение целевой проблемы плюс э, триггер бренд. Да? Что мы еще добиваемся этим, когда мы закидываем триггер? Мы выясняем, знает ли человек, что то сетевая компания, какое у него отношение к этой компании. Если у него негативные отношения, нашему коллеге моментально становится понятно, что на этого человека бесполезно давить. Но угадайте, что происходит. Он в любом случае сохраняет контакт, потому что у них нормальный разговор выясняет реакцию. Если реакция положительная, следует предложение. Слушайте, хорошо, что у нас с вами общие проблемы. Давайте, может быть, если вы что-то узнаете больше, наберете мне. Если я узнаю, я вам позвоню. Дня через два-три раньше звонят. Идет? Это не, это не скрипт, это просто пример. Люди импровизировать начинают. Вот это вот еще очень важный момент. Помните принцип самостоятельности? Главное ведь не формула, главное подход. Когда дать человеку подход, это как мяч на футбольном поле. Он начинает вести свою игру. Надо просто ему ворота показать. Они а в той стороне, друг. Туда беги, увидишь ворота, разберешься сам, что делать. Главное – попади по мячу. В итоге потом После этого обсуждения, если складывается положительная реакция на бренд, и мы понимаем, что человек не отторгает сетевой вообще как таковой, все, считайте, у нас теплый контакт. Идет обмен контактами на фоне взаимного интереса. Во-первых, это личный интерес, как вы уже поняли. да, Личный интерес. Люди доверяют друг другу, им интересно общаться. Во-вторых, они пообщались о конкретном предмете, но не предвзято. Здесь нет продажи. Обмен контактами. Вот. Смена подхода. Короткая, простая иллюстрация.